Итак, девчонки и мальчишки, начинаем регистрацию на бирже эксма С ней я давно уже сотрудничаю и скажу, что ну, и техподдержка хорошо работает. Так, Выбираем здесь язык русский, чтобы было проще ориентироваться. Нажимаем кнопочку регистрация. Вводим логин какой-нибудь там. Один, два... Вводим почту. Сейчас мы почту опять скопируем. Поэтому говорю, вам лучше все делать на одну почту, чтобы вы знали, что вот эта почта у вас привязана там, к данному сайту. И только с этих сайтов вам будет приходить вся информация, связанная вот именно с валютами, с криптовалютами, так, здесь мы также вводим пароль, делаем его достаточно серьезным, чтобы была защита хорошая, ну, здесь также стоит у нас google идентификатор и все остальное, а, нажимаем, ставим две галочки, согласен с условиями, согласен, а здесь можно поставить согласен, можно не, состав, не ставить, ну, я вам советую на первое время поставить и получать письма и хотя бы периодически прочитывать, вникать в курс дела. Какие дела обстоят, потому что рынок криптовалют очень такой своеобразный. Надо все-таки иногда прочитать. Не надо сидеть целыми сутками у монитора и сидеть вот-вот-вот. Вы и так сидите у монитора в соцсетях лазите там, то есть вы ничего не делаете по сути. Вы страдаете хуйней, я вам так могу сказать. Ну, чтобы не страдать продолжать также страдать, но при этом зарабатывать деньги, просто посмотрите видео и следуйте моим инструкциям. Ставим здесь галочку «Я не робот», нажимаем «Регистрация». Все. здесь у нас, в принципе, самое начало. Что вам нужно будет сделать? А, создать кошельки. Ну, пополнить валюты вы пока не можете рублями рублями пополнить вы можете Kiwi кошелек, dvhash Яндекс деньги, Power Man, Money Pool но чтобы нам еще иметь биткоин кошелек нам надо нажать на кнопочку пополнить и здесь маленькая такая фишка есть то есть вот начиная с биткоин кошелька начиная с биткоин кошелька и вот сюда, вот вниз, нам придется сейчас создавать кошельки. Какие кошельки? Сейчас вы это все увидите. Нажимаем «Пополнить». У нас нет кошелька, на что мы можем пополнить. И вот здесь есть кнопочка «Создать адрес». Все. Это также ваш уникальный адрес. То есть вы можете скопировать вот этот штрих-код, отсканировать и отправить на него деньги через телефон. Можете блокчейн я уже просто закрыл чтобы он не мешал нам скопировать вот так вот адрес или скопировать его таким образом и зайти на блокчейн и на где кнопочка отправить вставить адрес то есть и прописать сумму какую вы хотите и вот так вот мы шаг за шагом создаем себе кошельки литкоин создать адрес Идем дальше после Litecoin, Dogecoin, создать адрес. То есть здесь мы создаем на этой площадке а пока только себе адреса, куда у нас будет валюта приходить. А, здесь обязательно очень жесткие требования, вот именно к безопасности это биржа не только это многие так работают они сначала проверяют человек вы действительно или какой-то робот мошенник то есть здесь есть также реферальная программа сейчас я не расскажу немножко и настройки ну давайте наверное с настроек сейчас пройдем чтобы у вас было тоже понимание и потом уже я хочу получать оповещение о сделках и проверять каждые 10 минут я хочу получать новости но это вы можете на свое усмотрение в любой момент это отключить защита google а здесь мы выбираем или можно на телефон указать вам будет sms приходить но это все зависит от вашего оператора если они будут платные то смысла нету указывать именно sms поэтому мы берем google а и вот здесь вот есть две кнопочки – использовать только для авторизации или использовать полную защиту. То есть полная защита – это у вас будет на вход в систему, на совершение каких-то операций, обмена, покупки, на вывод. Вы будете постоянно вводить вот этот пин-код, который у вас будет в телефоне. Можно поставить галочку «Не запрашивать двухфакторную идентификацию при выводе средств на кошелек, который зарегистрирован в меню «Мои счета». Также это все разберетесь, там ничего сложного. Но мы пока ставим «Использовать к примеру на это» и «Сохранить настройки». Сейчас нам будет предложено отсканировать. Но у нас сканировать нечего, поэтому мы это делать не будем. История доступа здесь также будет отображаться, с какого IP-адреса, страна, браузер, с какого вы заходили. То есть, все у вас будет здесь отображаться. Авторизация и доступ. Также включить авторизацию для IP-адресов проверенных. Доступ для IP только с доверенных IP-адресов. То есть, здесь можно прописать, кто знает, понимает. Но я думаю, что люди эти уже... Также можно ключи прописать и уже с помощью сгенерировать, сохранить их, распечатать, то есть это все вы можете. Так, ладно, мы идем с вами дальше, мы сейчас переходим в реферальную программу. Вот здесь вот будет отображаться ваша реферальная ссылка, которую вы также можете делиться в соцсетях и показывать, то есть если люди будут по этой ссылке переходите, они будут, здесь вот у вас отображаться количество ваших рефералов. Рефералы, которые переходят по ссылке, становятся рефералами, они ничего не теряют от своих сделок. От сделок только в общем сам сайт дает бонусы именно тому человеку кто привлек по реферальной ссылке так что привлеченный пользователь абсолютно не теряет там от вывода с каких-то средств от закупки каких-то средств если он покупает 100 килох то также он их покупает но ну, сейчас мы переходим с вами уже верификации аккаунта почему я сказал что здесь более серьезная идет проверка здесь мы вводим имя фамилия Отчество, день рождения, год, месяц, серия паспорта, серия номер Потом страна выдачи, действительно, до какого Ну там, если российский паспорт, у вас только нету загранника Вы просто примерно прописываете, в каком году И также ну, число пишите, когда он выдан Просто меняете год завершения паспорта И вот обязательно для вас вот, Выделено, сейчас специально выделил синим цветом Прочитайте какие документы, в каком формате они должны быть предоставлены. То есть не фотография, а вот именно скан копии. Или фотографии должны быть сделаны с оригинала в хорошем качестве. То есть, как вот здесь прописано, в каких размерах. То есть, ни больше, ни меньше. Только после этого вы проходите первый уровень верификации, потом проходите второй уровень верификации И на третьем уровне вам приходит э, письмо из трех листов, если я не ошибаюсь, я просто себе уже это делал, еще находясь в России, вы их э, распечатываете, потом расписываетесь, то есть подписываете соглашение и обратно сканируете, и отправляете уже в электронном виде обратно им, что вы получили письмо, вы согласились с условиями и вы просписались. После этого вы сможете спокойно выводить в том числе не только рубли, но и валюту, доллары и евро. В принципе, вот такая вот схема здесь. И сейчас мы уже перейдем, наверное, к следующему продукту. Это для жителей Таиланда.